Я по народу скучаю. Я по народу скучаю, По лицам и по голосам. По ругани по мату, Почти как по добрым, хорошим словам. По ругани по мату, Почти как по добрым, хорошим словам. Надо мне только хороших, веселых, и радостных лиц. Угрюмые лица прохожих, в лица братьев и сестер моих. Угрюмые лица прохожих, в лица братьев и сестер моих. И неспроста я скучаю И неспроста я люблю Я дома себя запираю Сажаю себя в тюрьму Чтоб сам с собой насладившись И сам себе надоел Смотрел я на разные лица на землю спускаясь с небес. Смотрел я на разные лица. На землю спускаясь с небес. Скажи, ну, горог, пусть ты так помнишь? Я не обманул его. Сейчас еще будет бодрое, чуть-чуть все-таки повыше mm -hmm. Называется «Сделай же шаг» Концерты так же как и я. Мы с тобой родная дружная семья. Ты напишешь песню, как ты одинок, но проходишь мимо. Ты увы браток. Сделай же шаг, сделай же шаг, сделай шаг навстречу, а не шаг назад. любит водку, кто-то любит чай, кто-то на машине, а кому в трамвай? Ты, приятель серая, немного лыс, но поверь за смелость, есть у жизни приз. Сделай же шаг, сделай же шаг, сделай шаг навстречу, а не шаг назад. Спел эту песню честно, как умел, но сказать по правде я не очень смел. Дома на диване я люблю лежать, но приходит время, и пора сказать. Сделай же шаг, сделай. теперь можно <смех> <смех> полегче спеть что-нибудь эта песня называется «Навсегда» Тайной своей утробой Нас с тобой приведет Навстречу друг с другом Обью небо ты там, где в руке твоя рука, там, здесь теперь, и навсегда, навсегда.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 Всегда. Спасибо. Дима просил еще спать, поэтому я спою шуточную песню, называется Зайчонок. Я ты маленький зайчонок, страшному лесу, как маленький ребенок. Груснет ветка, громко крикнет птица Сердце будет в пятках биться Сердце будет долго в пятках биться В нашем лесу бродят злые полки, Острые зубы, взгляд как у двустволки если встретят, то сильно напугают, а я учусь посапочевая, срочно учусь посапочевать. Пары ходят тетушки лисицы, А лапшу вежать ухой мастерицы. В норгу пустишь разум потеряешь сам. Теперь я книжки изучаю. Сам теперь я книжки изучаю. Мой дружок неформальный ёжик долго спал уже не может. Шапаля немитинг собирает, Дескать, нас тут не уважают, Дескать, нас совсем тут не уважают. Ест малину, касалатый мишка, Все хотели, но ты падишка, нет закона, что всем есть малину Так что, звери, жуйте витамины Так что, звери, жуйте витамины Я пушистый маленький зайчонок В страшном лесу, как маленький ребенок как могу, я за десять а живаю, но надежды больше не теряю, но надежды братцы не теряю. Да летим, да плывел, но он попросил, я постараюсь печь хоть не готовил. Да летим, да плывем, да мечтим, а да полдем, если надо ползти. И в холодных глазницах да окон. А Сможет сердце Зажечь Твой огонь Летом Дети В себе небо Глядят Осень Спросит Свой желто-красный Наряд Нас укрывает зима, чудо будет, нам улыбнется лесна, даже в тесном вагоне метро, А будет сердцу легко и светло. А если мимо беды не пройдешь, А если ты пожалеешь, поймешь летом дети в синее небо глядят. Сукрывает зима. Чудо будет, нам улыбнется весна. Не в Астралии, не в звездных мирах. Твое счастье в твоих же делах а разгляди, а разыщи, а распознай, что есть адрес и с кем все так и рай. что mm -hmm.